Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная Россия». Сегодня в студии Даниил Константинов. А в эфире у нас политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Вадимович, здравствуйте. Да, добрый день всех с прошедшими праздниками. Надеюсь на Новый год, чтобы они сбылись. Просто хорошее настроение. Спасибо, взаимно и присоединяемся к вашим поздравлениям. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вы неоднократно в ходе наших эфиров... Говорили, что в России рано или поздно созреет социальный протест, социальный бунт, и соединившись с политическим протестом, он может привести к крушению режима. И вот мы видели, что буквально на днях произошло в Казахстане. Можно ли сказать, что там проявился, так скажем, прообраз будущих событий в России? Ну, не совсем. Хотя, конечно, черты общие, они актуальны для любой страны. Все-таки мы сейчас уже понимаем, по прошествии времени, да, что в Казахстане произошла смена кланов. Ну, грубо говоря, вот Такаев, который был серой мышкой, и как его там, Облязов, да, он же назвал его мебелью, которой там говорящая голова Назарбаева. Ну вот оказалось, что в тихом э, омуте черти водятся. Вот эта пословица опять она оказалась правильной. И э, такая его надоело быть говорящей головой, надоело быть никем. В этот момент мы понимаем, что-то произошло, видимо, со здоровьем самого Назарбаева, потому что он исчез с радаров, э, с экранов радаров полностью. И даже не, мы до сих пор не видели его ни разу да, после всех событий. И он, видимо, решил, вот, когда начались волнения, а вот я понимаю, что волнения были стихийными. Ни Такаев их не ждал, ни Назарбаев их не ждал, да их никто не ждал. Просто вот эмоции, я всегда говорю, что наш народ выходит на эмоции. Он не выходит на ужасы нашей жизни осознанно, а он выходит на какую-то эмоцию, которая его обижает, которая его задевает. И вот в Казахстане произошло то, о чем мы много раз с тобой говорили возникла какая-то эмоция, ах так, вы нам еще в два раза подняли цены на газ, вы нас вообще ни за кого не считаете, ну-ка, мы там выйдем. И вот народ обиделся, он вышел. Протесты были стихийные, но так как, видимо, там зрел вот этот конфликт и вот это недовольство Такаева полностью находиться под пятой у клана Назарбаевых, быть никем, мебелью, как говорится, он решил воспользоваться этими протестами для того, чтобы уже Адрехлевшего, так сказать, лидера вот этого Елбасы, не сказать еще хуже, сместить окончательно его кланы, которые контролировали его клан, который контролировал всех силовиков. И вот начал предпринимать действия. Мы понимаем, что вот эти погромщики, вот эти вот люди, которые там применяли силу и избивали там силовиков, причем это делать, видимо, было не надо, потому что там часть силовиков готова была перейти спокойно, и всякие. Они спровоцировали эту ситуацию. Понятно, что это была борьба клана Назарбаевых за сохранение своей власти, за сохранение контроля над Казахстаном. Частично. Там, наверное, все было. Но, в принципе, мы понимаем, что они не просто так эти вот погромщики возникли. В основном то протест был мирный. И когда Такаев увидел, что ситуация выходит из-под контроля, что смещение там Назарбаев с поста Совета Безопасности, председателя пожизненного, и его племянников и так далее, там и родственников, вызвало серьезное сопротивление, он, наверное, испугался просто физически, и э, запросил помощи, совершил, на мой взгляд, фатальную для политики ошибку, запросил помощи у Путина, давай его там называть вещи своими именами, все это ДКП, это все ширма для того, чтобы Путин мог спокойно от, от имени коллектива коллегиальных решений вводить куда надо войска, для каких надо целей. И вот это вот было обращение испуганного вот Такаева: помогите, ребята наших начали бить. Испугался, что вот этот переворот, такой на фоне протестов, клановый переворот, он может провалиться. Отсюда с испуга он позвонил Путину, попросил его ввести войска. А так как было совсем неудобно просить Путина, они обрели эту форму типа коллегиального решения ДКБ, причем заявил об этом Пашинян, чем поставил на себе крест, как на прогрессивном э, демократическом политике, да? то есть больше нет такого политика э, в Армении, э, чё бы там ни говорили. Я думаю, что для нас, вот для россиян, в общем-то, он полностью сам себя скомпрометировал. Но это как бы побочные явления всех этих э, действий. Вот поэтому э, что мы можем говорить по России? делать выводы из казахских событий. Я там сейчас даже не говорю, что Путин напуган, что он будет закручивать гайки, это понятно. Я имею в виду, что мы должны понимать следующее. Любая революция, любое восстание происходит тогда, когда в элитах намечается или существует серьезный раскол. Вот в казахской элите существовал серьезный раскол, противоречие между кланом Назарбаевым, Назарбаевым и всеми остальными. Серьезный раскол Связаны, в которые были вовлечены высокопоставленные должностные лица, и они хотели каких-то перемен. Это совпало с желанием перемен внизу. И мы совершенно четкий можем сделать вывод еще один, что раскол должен быть не только в части той или тех элит, которые как бы экономически влияют, а в силовиках. Вот это очень важно. Мы видим, что без раскола в силовиках восстания, революции зачастую обречены на поражение. Это Белоруссия, это Венесуэла, это Никарагуа, о котором мы мало что знаем. Там миллион выходил мирно и требовало смены власти. Тем не менее, там были все подавлены эти мирные выступления. Это, в конце концов, Россия, где мы видим, что силовики, отрицательная селекция силовиков за многие годы привела к тому, что качество системы, оно отвратительные для народа, потому что там одни жандармы и сатрапы, по большому счету. Есть там, конечно, остались еще приличные порядочные люди, трудяги, но их все-таки меньшинство, и самое главное, что они там никакого, ни на что не влияют, никакой погоды в человеках не делают. И вот мы должны теперь понимать, что если мы хотим, чтобы низовой протест имел э, успех, то мы должны понимать, что должны быть части элит, части, какие-то группы элит, которые могут не только его поддержать, но и может даже возглавить. И там, в трудные минуты там, завести чай, кофе и так далее и тому подобное. Да? Вот, вот эти выводы мы должны сделать, как умные люди, которые наблюдают за, тем, за теми процессами, которые в мире идут, и мы понимаем, что сейчас ключевая роль в удержании захваченной узурпированной власти отводится силовым структурам, спецслужбам, Полиции, специальным подразделением, которые просто тупо готовы стрелять в народ. И стреляет в народ. Мы знаем, что в Казахстане погибло больше ста человек, да, называя цифру погибших. Это, гораздо, это даже больше, чем во время революции в Украине, которая все-таки привела к серьезным позитивным сдвигам и переменам. В Казахстане люди погибли. Мы помним события в Узбекистане, да, когда там были тоже... Чуть ли не тысяча человек расстреляно во время выступления мятежей. То есть вот здесь очень важно понимать и работать в этом направлении, чтобы силовые элиты понимали, часть силовых элит, что это тупиковый путь, что он может привести к смерти, крови, к огромным потерям, в том числе и для них, для тех людей, которые не хотят становиться заложниками безумной доктрины какого-нибудь диктатора отмороженного или какого-то там э, совершенно безумного авторитарного руководителя. Вот, наверное, те выводы, которые мы можем сегодня извлечь из событий в Казахстане начала 2022 года, который начался очень бурно, тревожно, и, конечно, мы уже и забыли, что Новый год это праздник, который там предусматривает умиротворение, какие-то там подарки, поздравления и так далее. У нас все по-другому в стране. Есть, по-моему, еще один вывод, который мы все-таки не проговорили. Это то, что все может начаться совершенно спонтанно. Потому что, несмотря на то, что там был расховулит очевидный, желание такая его подвинуть, этот Назарбаевский клан, все равно люди-то первоначально вышли сами. Да, Причем да, в разных местах. Стихийный характер протестов вот для меня, например, совершенно очевиден. Стихийный. И то, что никто их не готовил, никто не э, ожидал, тем более это произошло прямо в начале января, то есть это еще новогодние праздники, и люди еще из-за столов не встали, салаты оливье не доели. И вот тут такое, да? Поэтому, конечно, я думаю, что это стихийное движение. И мне больше всего жалко тех людей, которые стали заложниками вот этой межклановой борьбы и, как говорится, попали под раздачу, хотя они исключительно выходили с мирными целями, требования были абсолютно четкие вернуть на место, так сказать, цены, дать нормально жить, и вообще нужны перемены, которые бы позволили людям богатейшей страны Средней Азии, а Казахстан огромная, богатая страна, огромная ресурсная страна, она там не так сильно проигрывает России, не так сильно уступает, вернее, России в наличии природных ресурсов, там люди должны жить как в шоколаде, как где-нибудь там в Персидском заливе, а они живут как в Таджикистане, я извиняюсь, так, за сравнение. Вот поэтому, конечно, протесты стихийные, но их использовали эти стихийные протесты. Каждый клан там пытался реализовать свою какую-то там э, идею. Ну и вот мы видим, что была борьба среди силовиков. Часть силовиков переходила туда, часть сюда. Сейчас идут преследования силовиков, разборки, там идут полеты, кто там за кого выступал. Такое же, в общем-то, в России это было. Вот почему 91 год. Э, Опять-таки возвращаясь к Силовикам, Почему 1991 год стал успешным, если так можно выразить? Стал успешным, конечно, произошла революция, крупнейшая геополитическая революция в 1991 году. Я много раз говорил о том, что находясь в рядах Московского управления КГБ, в этот момент я наблюдал систему, как изнутри силовики там действовали, какие там были настроения. Я еще раз подтверждаю для всех, кто может не знает, что в, в, в ночь с 19 20 августа КГБ СССР в лице группы А, возможно группы Б, я просто не знаю, привлекали ее или нет, но группа А и Московское управление точно получили приказ значит, разогнать силой всю так сказать, толпу там у Белого дома, применяя оружие и стреляя на поражение. Такая команда была, там был разработан план, устный приказ был. Но его отказались выполнять офицеры, которые не стали стрелять в свой народ. Вот поэтому был раскол среди силовиков, и благодаря этому расколу события 1991 -го года стали возможными. Не только потому, что там власть испугалась, не только потому, что там власть не была, по сути дела, кровавой. И надо отдать э, должное Михаилу Горбачеву, который не пошел на обострение ситуации, не пошел на провоцирование гражданской войны в СССР в этот момент. У него, может быть, были какие-то другие там ошибки, но в целом он удержал страну от большой гражданской войны, и в этом его огромная заслуга. При всех, так сказать, там остальных издержках. Вот. Но раскол силовиков существовал абсолютно реальный тогда. И Тогда уже было создано КГБ Российской Федерации ссср Тогда уже большую автономию, большую автономию получили силовики республик нынешних государств СНГ и так далее. То есть раскол среди силовиков и среди элит позволил революции 1991 года в России добиться успеха и сменить строй, сменить власть. Вот это вот, э, да, стихийные выступления, согласен. Но если элиты к ним не готовы, то ничего не будет. Здесь неизбежно возникает сразу два вопроса. И первый из них, возможно ли такие стихийные выступления в России в ближайшее время? Конечно, однозначно. Потому что ситуация накаляется. Я вижу по настроениям среди даже тех людей, кто еще вчера поддерживал Путина, или, по крайней мере, был к нему, как это у нас принято говорить, нейтральным, благожелательным. Ну, то есть, как бы так сказать, да ладно, да делает он что-то там, да и ладно, она вроде неплохо. Это вот, такая вот такой уровень, самый низкий уровень поддержки, но это все равно поддержка. И вот те даже люди, которые еще вчера, как бы так сказать, были к режиму лояльны, они сегодня уже без мата о нем не говорят. Да, Поэтому совершенно очевидно, что жизнь ухудшается, гайки закручиваются, под, под каток репрессий попадают все больше и больше категорий населения, которые еще вчера были опорой режима. Вот, ну или, по крайней мере, его, как бы так сказать, э, не были его противниками, а сейчас становятся. Вот поэтому, конечно, все это выглядит спонтанно, но надо понимать, что к этому надо готовиться, и нужно работать над расколом элит. Вот это вот задача, пожалуй, э, Запада, в первую очередь, который обладает огромными рычагами влияния на Россию. И мы это видим сейчас по переговорам, которые начались в Европе, так называемым вопросам безопасности, да? Мы это видим. Это зависит в том числе от российского и не только российского зарубежья, которое должно формировать правильную точку зрения на происходящие внутри страны, события, так сказать, все, что так сказать, вокруг связано, вокруг России, все, что с ней связано. Ну и так далее. То есть должны быть определенные механизмы, которые вызовут и будут углублять уже имеющиеся, наметившиеся расколы в элитарных группах, ну и слабеющий Путин. Слабеющий Путин, его ошибки, которые он допускает на международной арене. Вот э, Недаром же пишет, сейчас вот он же в раковом, извините, полож... я скажу грубо, в раковом положении Путин сейчас находится. Ему сейчас уже этот Такайф указал на дверь. Сказал, ребят, спасибо большое. Все свободны. С 13 января. Это же даже не пощечина. Это удар поддых. Это удар поддых. И что сейчас должен делать э, наш этот. Э, Мачо-вождь в Кремле. Сваливать, сказать, да, ребята, ну, мы пошутили, мы там просто перебросили 10 тысяч там, спецназа к вам. Но ну, мы поняли, что вы там сами справились. Хорошо, конечно, да, да, да. Они же говорят, там, американцы, вчера, вчера там этот э, состязающийся в тупоумии наш замминистра э, Рябков, да, по-моему, его фамилия, вот, который там на уровне, э, извините, заражение, он ведет переговоры на уровне базара питерской шпаны. Собирайте манатки, сваливайте. Это ну, вот, вот уровень э, министерства иностранных дел. Начиная от дебилы там и прочего. Да, я уже раз, привык, сказать, кстати, я уже спокойно воспринимаю. Да. Да. А привык. я не могу спокойно воспринимать. потому что Я понимаю, как должны разговаривать дипломаты, как должны разговаривать руководители внешнеполитического ведомства. Я это очень хорошо понимаю. Это вот мы там можем в бытовухе переходить на язык какой-то определенный, мимикой и жесты объяснять то, что мы не можем высказать словами, так сказать, там, запятыми и паузами, обозначая матерные выражения. Вот, они не имеют права. И то, что Рябков проявляет чудеса хамства, чудеса грубости, чудеса глупости, это говорит о качестве сегодняшней российской государственной системы, о качестве управления. Но тем не менее, мы же видим, Путину указали на дверь. Сказали, Володя, собирай манатки 13 января через два дня. Вот что он сейчас будет делать? Ну, Выведет с... войска. Соби... Соберет, судя по всему, соберет и выйдет, да. Да, значит, слабак. Значит, им воспользовались, так сказать, попользовались и сказали, ну ладно, да, а теперь ты свободен. С ним теперь в Европе будет говорить, если его там такая удаляет из страны через неделю после ввода войск. Ну, то есть у него сейчас ситуация-то не очень. В Европе его послали, так сказать, по всем трем пунктам. Четвертый говорит, будем обсуждать. Да, там, все эти ультиматумы свои оставьте у себя. Если уж говоря языком Рибкова, засуньте их себе в известное место. В изв... Оставьте у себя 3, в известном месте, да? Да, да. Дальше замы, американцы, грозят им санкциями, оказывают, откровенно, достаточно масштабное, но ну, пока еще не летальным оружием, не современным оружием, но амуницией, экипировкой, связи и так далее, достаточно большую финансовую военную помощь в Украине, грозят жесткими санкциями, Европа сейчас открытилась, ну и так далее. То есть, в общем-то, вот он как раз, то, что сейчас происходит, это направлено на раскол элит, который начинает понимать, ребята, мы вообще там, Выживем, а а вот вообще. Возвращаясь сказать, к, этому, к этому потенциальному расколу, А есть ли, на ваш взгляд, предпосылки, есть ли какие-то линии разлома Есть. где их можно ну, увидеть? Конечно. Да их везде можно увидеть, потому что вот даже мы берем экономические группы, да, они в шоке от действий силовиков. Они спят и видят, когда силовики себя сломают голову на репрессии. А силовики, понимая это, включают безумные репрессии все дальше и дальше, и начинают пожирать своих. Ведь они же руководство, они не могут контролировать силовую систему. Она, нач... она обретает огромную автономию, и она начинает пожирать себе подобное. Это же закон природы. Закон природы. Кто был самым влиятельным при Сталине? Номер два, Берия. Почему? Да потому что, так сказать, он вроде бы как поддакивает Сталину, арестовывал всех подряд, своих и чужих. Даже своих чаще, чтобы боялись. Вот, поэтому совершенно очевидно, что система начнет пожир... уже пожирает, начинает, начнет все больше и больше пожирать своих и тех и те социальные группы, те социальные слои, которые еще как бы лояльно относятся к Путину, пока еще, все еще. И, естественно, это будет вызывать раз... уже расколы элит между экономической группой и силовой. В экономической группе там хрен знает, что творит. Там все готовы друг друга сажать. Да и в силовой тоже. Давайте посмотрим, противоречие э, противоречие там между какой-нибудь там ФСО и ФСБ, между ФСБ и Росгвардией, между прокуратурой и Следственным комитетом, между МВД там и Росгвардией. Там они тоже, в общем-то, понятно, что они как бы выстраиваются все по команде ФСБ, но это все временно. Суды там тоже, в общем-то, не, не, не, не сказать шибко, чтобы довольны, что из них делают идиотов, которые пишут безумные приговоры, тем самым они же понимают, что больше перехода власти, вот того транзита, который произошел э, перед 20-м съездом КПСС, да, это когда Хрущев пришел к власти, и сказал, ну да, мы продолжаем линию, от нее отклонялись, были мерзавцы-негодяи-подлецы, которые использовали репрессии как инструмент и так далее, но мы сейчас пойдем другим путем. У нас линии правильные, были просто отклонения. Ну и все сказали, ура, ура, наш вождь, так сказать, там, давай строить коммунизм с Хрущевым. Тогда была идеология, которая позволяла тогда, идеология, как бы так сказать, доктрина политическая, которая, войны со всем миром, за мировую революцию, которая позволяла безболезненно сменить власть. Вместо упыря Сталина пришел чуть меньший упырь Хручев, который потом передал власть еще меньшему упырю, так сказать, более мягкому и, и не очень жесткому Брежневу, ну и так далее. Да? То есть, как будто, так сказать, власть стала мягче и добреть. Она же не была такой зверской на, на излете, как она там была в 30-е, 40-е, 50-е годы. Но сейчас-то это не произойдет. И вот эти все судьи, все прокуроры, молодые ребята, там, вот они сейчас сидят. Я же вижу, там пацаны, с моей точки зрения. В ФСБ сидят пацаны, сидят пацаны в судах, девушки. Сидят пацаны там в следственном комитете, в прокуратуре, в... В органах там, полицейских. Пацаны сидят. Они точно доживут до своих судов. Да нифига, вот, извините изображение, за не закончится все так мирно, что скажут, вот один руководитель ушел Путин, а теперь пришел другой руководитель Пупкин, но он намного лучше. Он продолжит тут же путинизм только с новым человеческим лицом. Да, хрен там. Не будет этого, уже не будет, уже невозможно. Потому что нет политической доктрины, нет идеи, идея, так сказать, коррупционных скреп, она не работает. Потому что один клан наворовал, другой хочет его сместить. И, естественно, он будет там камень на камне оставлять на предыдущем клане, как мы видим, похожее, так сказать, события в Казахстане. И поэтому все вот эти люди, которые силовики, вот эти все там сержанты, лейтенанты, капитаны, майоры, которые в возрасте молодом, все эти прокуроры, которые там выступают с безумным заявлением, все эти судьи там... Девушки там симпатичные, красивые, которые принимают э, э, драконовские, людоедские решения. Все вот эти, так сказать, там обвинители и прочее, прочее, они все получат свое. И они должны это понимать. Я просто вот гарантирую, что как только Путин уйдет каким-то образом, а это все равно произойдет. Количество судебных процессов, э, аттестации, перетестации, которые там... Я, я против, что иллюстрации, считаю, что нужно ее делать выборочно через систему аттестации, она обязательно отправит на скамью подсудимых десятки тысяч виновных в том, что творится сегодня. Это только сегодня десятки тысяч виноваты в том, что происходит со страной, в этом бесправии, произволе, репрессиях и так далее. А если они продолжат идти этим курсом путинским, это может привести к еще более тяжелым последствиям. Я все время повторяюсь, еще раз скажу, мы не знаем, чем закончит путинский режим. Какой бедой, трагедии, кровью обернется в итоге э, путинская э, эпоха для российских народов? Мы не знаем этого. Ну вот Казахстан показывает небольшой образец этого. Понятно, что даже если Путин просто э, сильно заболеет и на время хотя бы исчезнет с радаров, вот мы видим прообраз того, как будет все развиваться. Они вцепятся друг в другу в глотку и возможно, что это отразится на всей стране. Конечно, конечно, так. Будет только. Ну, в России всегда самый кровавый сценарий, к сожалению. Вот мы возьмем сейчас любой период там, смены власти, он достаточно кроваво проходит. Вот достаточно кроваво там. Если даже вспомнить времена Ивана Грозного и Петра Первого, да, там все, там, эти дворцовые перевороты, они все заканчивались достаточно большой кровью, какими-то потрясениями, событиями, последствиями. А уж я не говорю там про 20 век. В 20 веке я посчитал им, что мы минимум потерять были умершли но, умершли, но в результате всяких катаклизмов, войн, прочего, прочего, прочего, 60, по меньшей мере, 60 миллионов э, жителей Российской империи или Советского Союза. Вот это чудовищная цифра. За столетие потерять 60, это только то, что я посчитал. Я уж не такой большой историк, я могу чего-то не знать, я могу где-то ошибаться. Мы еще до конца не понимаем цифры потери Второй мировой войны. То там она прыгает от 7 миллионов до 27, потом 42 называется цифра, потом говорят, нет, это все. Ну и так далее. Мы не знаем до конца, сколько у нас погибло людей. Но 60 миллионов прослеживается. В результате всех катаклизмов, переселений, войн, гражданских таких, голодоморов, репрессий и прочего, прочего, прочего. Вот такая чудовищная цифра. Мы не знаем, чем закончить путинский режим. И, конечно, будет очень много крови. Очень много крови. Я этого боюсь. Я бы не желал такой судьбы своему народу, своей стране, но Путин к этому все, делал, все ведет всю страну уверенной поступе. Если говорить о расколе элит, вот то первоначальное противоречие, которое вы обозначили между, грубо говоря, капиталом и силовиками, как бы его можно было углубить тому же Западу? Что можно было бы сделать? Запад может это сделать легко путем персональных санкций. Вот близость к власти является гарантией сохранения миллиардных состояний. Они вынуждены, кто, кто вынужден в власть, а кто является ее частью этой власти, ну там, типа, новые э, всякие олигархи типа Михельсона, там, э, э, Кавульчуков, там Тимченки там и так далее, и тому подобное. Там можно дальше пересечь да, достаточно много имен. Это новый. Олигархи, путинские уже, которые за счет власти, за счет госзаказов, за счет бюджетных платежей сформировали миллиардные, многомиллиардные капиталы в долларах. Ну и плюс старые. Вот если войдут персональные санкции по путинскому ближайшему окружению, и не только по ним, а по их семьям, которые снимают сливки, как говорится, с воровства своих должностных родственников, да, они же живут шикарно, они все в шоколаде на западе. У них лучшие виллы, лучшие яхты, лучшие дворцы, лучшие э, условия жизни, лучшие страны. Вот мы же это все видим и понимаем. Если вот Запад возьмется за это, то, ну как они взяли, арестовали э, Виттельберга, по-моему, я могу ошибаться. У Виттельберга взяли миллиард франков, арестовали на счетах э, в Швейцарии. По-моему, до сих пор он не может... Он не может до сих пор да, ничего так сделать. Да. Так Они же там в шоке были все. Или, или пом, помнишь, какой был испуг, когда американцы составили список э, людей, которые, как бы, так сказать, привлекают их внимание. Взяли там э, сотрудников администрации высокопоставленных, правительства, там, олигархов придворных и так далее. Там все, все памперсы, так сказать, э, так сказать, памперсы сразу кончились в Кремле и в правительстве. Сразу, потому что потребовалось очень много. И все перепугались жутко. Вот это вот, конечно, формирует, то, что никто не хочет терять, то. Ради чего он там терпел все эти там годы. Они хотят, чтобы их семьи, дети, да они сами жили в шоколаде. Ну что там Сечин покупает себе своей жене там, э, по-моему, развелся, не развелся, не знаю. Там яхту за 180 миллионов, как утверждают СМИ. Он хочет пожить, покататься с ней, посмотреть мир, отдохнуть, еще чего-то. Хочет, хочет. А ему тут раз и персональные санкции. Закрыт въезд. И таких, такие случаи вот как раз они и формируют. Понимание элит окружающих Путина, что токсичность вождя, она запредельная, она угрожает их благосостоянию. И то силовики. Ну, сейчас всем силовикам закрыли выезд за рубеж. Ну, какой-нибудь сержант полиции не может поехать в Турцию отдохнуть в отеле с женой. Или там сотрудник э, службы безопасности, да, ФСБ там и так далее. Им всем закрыто, они все сидят там, ну, хорошо, если там. Их отправляют в Сочи, куда-нибудь, в Крым или еще что-то там. это А так-то нет. Значит, они в какой-то степени... Потому что для них мир закрыт. Весь мир для них закрылся. Это тоже вызывает определенное, так сказать, недовольство. но понятно, они там, ладно, мы потерпим, мы идем на пенсию и тогда далее. Слышно, да не дожить надо до пенсии. Вот поэтому, конечно, раскол элит будет формироваться за счет давления Запада, за счет ухудшения ситуации в стране, за счет потерь капиталов, за счет рейдерских атак, за счет бесправий. Чего боятся наши предприниматели любые? Сегодня ты охотник, сегодня ты хозяин положения, а завтра ты дичь преследуемая. А ту его, а ту. Они все понимают, что у них нет никаких гарантий сохранения своей собственности. Да придут завтра и отнимут. Да, и все а еще товар, посадят а товарищ, сразу же. А, товарищ Бастры, а товарищ Бастрыкин обеспечивает, так сказать, какую-нибудь бумажку, которая прикрывает все это беззаконие и называет это правильным действием, да? И легко. И а не только народ, отнимут, и но и в тюрьму вопрос. посадят сразу же. Да еще в тюрьму посадят. Да. Он этого Шпигеля, там мы же видели, как его там несли на носилках в следственной залете. И не только его, и ректоров сажают, и ученых сажают, и предпринимателей сажают, и губернаторов сажают. Это идет борьба кланов, это не борьба с коррупцией. Коррупция — это главный скреп режима, на чем все держится. Незаконное обогащение. Посадить в тюрьму, что у тебя завтра могут отнять. Поэтому почему бегство капитала в России? Потому что все эти предприниматели, которые там благодаря власти нахапали, как они могут что-то сохранить? Они начинают спешно выводить на запад эти капиталы создавать им резервные площадки. Их черту и матери отсылать туда свои семьи, свои семьи, своих родных и близких, всех людей. Потому что здесь, в России, они не могут им дать никаких гарантий безопасности. Ни себе, ни им. Вот проблема-то она совершенно очевидна. И если ее усугублять правильно, по закону, у нас куча существует международных соглашений, которые обязывают правоохранительные органы заниматься вопросами, Проверки капиталов на их коррупционность, на их нечестное, нечестное происхождение, на вот это, воровские капиталы. Ну, занимайтесь, господа, на Западе. Дайте 10 тысяч проверок сейчас по должностным лицам, по семьям, которые живут за рубежом. Дайте 10 тысяч по всему миру вот сейчас проверок. Просто проверьте обоснованность происхождения этих капиталов. Ни черта больше не надо. И все взводят, прибегут туда спросить, так сказать, прощения. И сдадут этого Путина с потрохами. Потому что они же понимают, что мы сейчас все потеряем. Семьи наши вышли в России. А как здесь в России жить? То тебя застрелят, то тебя убьют, то тебя не недолечат, то тебя там еще что-то. Как, как жить? Они не понимают, как они могут жить в России. Вот эта вся путинская элита, которая там на экране телевизора люто ненавидит Запад и калемит его там. Она на самом деле без Запада жить не может ни дня. Нигде. Они вообще не представляют, как они могут жить в России, вот их семьи. Вот я просто, я же знаю, я никогда не знаю фамилию, вот если мне люди рассказывают там про свои, я же многих, я большинство знаю во власти лично, но не большинство, но половину. И многие мне со мной откровенно довольно-таки держали и рассказывали про свои семьи, как там у них дети за рубежом учатся, как там жены живут, как там они к ним ездят. Как они там учат язык, там мы смеялись иногда там всякими приколами, языковыми сложностями. Я же видел, что это, я, я и так знаю, я могу там для себя в голове поименно перечислить тех, кого я знаю из э, высокопоставленных лиц страны, у которых семьи давно там, они вообще никогда, они даже не понимают, как, как они будут эти семьи жить в России, если их заставят вернуть сюда. Они вообще этого не понимают. Вот э, как раз основание для э, серьезного раскола элит. И в силовиках тоже. Вот опять-таки, в силовиках же существует огромный разрыв между номенклатурным начальством и оперативным составом. Ну, я так вот говорю по-простому. Там же огромный разрыв в зарплате. Это вызывает недовольство. А потом ведь молодежь, часть молодежи, которая приходит в органы работать, ну, там, в уголовный розыск, какие-то там, какие там инспекции и так далее, они же приходят бороться со злом. И они, в общем-то, заточены на то, чтобы предотвращать зло пресекать зло. Ну, например, когда они там расследуют, воровство им дают команду. Вот губернатор ворует, они им запрещают работать. А потом говорят, фас, можно. И те начинают работать, выявляют все эти коррупционные схемы там, хранение э, в закромах губернатора там какого-нибудь должностного лица высокопоставленного, сотен миллионов или там миллиардов рублей, да или там миллионов долларов, драгоценные вещи там в коробках и где-то еще там что. Они это все видят. Они не могут не понимать и не пропускать через себя вот это все зло, которое они наблюдают. Я могу сказать, я даже сейчас могу сказать, что и в прокуратуре, и в следственных органах, и в э, оперативных подразделениях ненавидят воров, коррупционеров. Ненавидят. И делать ничего не могут. Да им по рукам догадают. А, ну ладно, я вот буду заниматься вот тут для, для галочки, для палочки, доживу до пенсии, там черт с ней, как... Потом пойдут, так сказать, на гражданку, будут там нормальные. Многие же так рассуждают. Конечно, они там причастны все равно, по большому счету, к репрессиям, да, в той или иной степени. Но все-таки это вот разная участия. И там до сих пор вот есть определенные посылки для раскола силовых элит. Совершенно очевидно. Ну а потом, какой еще может быть, какая еще линия раскола? Москва и регионы. Ведь Москва же унижает все регионы. Существует не только вот административная жесткая вертикаль власти, которая управляет страной, а существует вторая система, вторая сигнальная система управления страной. Это финансовые подачки. зависимые от лоя... Их размер зависит от лояльности центру. Если ты на цирлах приползаешь в Москву, поклоны бьешь, целуешь колени или там сапоги, целуешь, делишься, получаешь. А так ты не выживешь. Потому что система налогообложения и распределения финансов такая, что сначала все деньги сгребаются в центр, а потом лояльным из этой казны дают с откатами, там, с распилами, кому больше, кому меньше. Как себя проявишь. И вот это же унижает регионы. Это унижает вообще региональные власти, региональные элиты. Они же понимают, что они никто. Им завтра, так сказать, пришлют команду и там разгромят, поставят какого-нибудь чужака. И он там всех их к чертовой матери разгромит и отнимет бизнесы, отнимет заказы, отнимет подряды. Я говорю о бизнесе, о экономическом. То есть они тоже прекрасно понимают, что они наладаны, как говорят, бы дышат в случае назначения какого-то варяга. Никто никому не гарантирует, что там останется. Я очень много случаев знаю, когда назначают там губернатора с Москвы в какой-то регион, он приезжает, он даже секретарей с собой привозит, даже помощников, даже каких-нибудь там депутатов даже депутатами делать свое бывшее окружение начинает управлять начинает передел, передел собственности передела рынка и там конечно противоречие серьезно между центром и э, москвой объективное и они не, не они будут еще хуже они будут накаляться вот это тоже план раскола элит очень э, как бы так сказать понятный и очевидный а вот, даже если мы ничего делать не будем все равно это будет нарастать вы уже коснулись темы переговоров России с США с НАТО. Как вы думаете, чем все это закончится? Ну, нельзя сказать, что НАТО имитирует переговоры. Это было бы неправильно. НАТО пытается выстроить какую линию поведения? Типа, ребят, вот по принципиальным вопросам, которые вы ставите из-за разряда ваших хотелок и не имеющих под собой реального основания, мы вам на встречи не пойдем. Ну, что вы говорите откатиться к 97-му году, там, Путин, да, отойти? Ну, тогда отдай э, Крым, в 97-м году он был украинским, 100%. Верни э, территории Грузии, там, э, Абхазии, там, Северной Осетии, верни еще чего-то, там мы поговорим, да? там даже не готов к этому, а ты предлагаешь к 97 году выйти. и ты предлагаешь, чтобы мы ушли к 97 году, а ты бы остался в 22-м. Нет, так не пойдет. Поэтому НАТО занимает такую позицию, что есть вопросы принципиальные, по которым мы договориться не можем и не будем. Ну, например, о праве каждой страны определять уровень и систему своей безопасности. Вступать ли в Союз, оставаться ли нейтральной, опираться ли на собственные силы. Это право каждой страны. Вы нам не диктуете, пожалуйста, господин Путин, как нам быть. И каждой стране не диктуете. Вот вы там у себя разберитесь в России. Мы вот видим, как вы контролируете. Ситуация у вас там 20 тысяч, если верить, такая вот, хорошо подготовленных террористов, э, моментально, так сказать, снизили цены на газ, э, разогнали ваше правительство, вынули отправить его в отставку, и, э, значит, заморозили э, зарплату высокопоставленным чиновником на 5 лет. Прекрасная, так сказать, работа современных террористов, если верить, такая его да, понятно, что он врет, как его мерен в этом вопросе, к сожалению. Поэтому, скажут, знаете, вот, вот там не, не, у себя разобраться не можете. У вас там, если верить такая Такаеву, 20 тысяч террористов спокойно гуляют по всей вашей контролируемой территории. Ну, мы же верим в Такаеву. Да он сказал 20 тысяч террористов. Путин, а что ты тогда делал 20 тысяч террористов, тебя гуляют по Казахстану? Ну, ты же туда у УДКБ послал войска, чтобы смирить этих террористов. Спецназ свой послал. 10 тысяч там, как утверждают эксперты, находят своих людей там. Ты даже там ничего не можешь контролировать. У тебя 20 тысяч спокойно появляется террористы. То есть они могут встать на позицию, включить дурака, сказать, ну вы же сами говорите, что у вас там одни террористы. Что ты контролируешь? Чего не контролируешь. Это нам хочется навязать, чтобы мы каким-то странам запретили бы вступать и объединяться в военно-политические э, военно союзы и блоки. С какого хрена, с какого перепугом мы будем идти, идти на встречу? Но это вот по принципиальным вопросам. Если говорить о том, что они, допустим, могут найти какой-то компромисс снижения уровня противостояния военного, я думаю, что они пойдут по этому пути. Ну, как вот сказал там, сейчас я не помню кто, Блинкин, да, что там, допустим, вопрос неразмещения ударных вооружений на кораблях, на территории там Украины и так далее, ну, обсуждаемый вопрос. Можем обсудить. Ну, как он там в сети пошутили, что там американцы почему-то захватывают э, по, по, нашим, по, по версии Путина, Американцы постоянно захватывают страны, где всякие упыри и диктаторы. И народ нищий, да, грабит народ нищий. А что бы американцы не захватить Финляндию и поставить там свои базы и ракеты? Вот благополучную Финляндию, где замечательно, люди же прекрасно живут в 7 раз или 8 раз среднедушевой доход выше, чем в России. В 8, по-моему, раз. Вот, поэтому, что бы там не захватить Финляндию? Почему-то она захватывает все какие-то нищие, убогие страны с отвратительной властью, да, Это как, как Путин утверждает. Поэтому, конечно, они вот где-то могут пойти на вопросы снижения уровня э, напряжения, вопросах безопасности, пойти на какие-то уступки, они, в общем-то, ничего не теряют, по большому счету. Э, мир может даже обрести какие-то, ну пусть временные гарантии на э, отсутствие войны. Вполне возможно, что вот в этом направлении и пойдут основные переговоры, и они, может быть, даже до чего-то договорятся положительного. Я не исключаю. Я, я вот так отношусь к этим переговорам. Ну, а вот то, что Путин, вот эти путинские хотелки, отдайте мне пол полцарства, я буду тут все контролировать бывшего СССР, все царство, вернее, бывшего СССР. И я там буду главным. На это, наверное, кажется, никто не пойдет. А как Путин, как вы думаете, отреагирует на отказ от выполнения его основных требований? А это не требование, это шантаз. Он не имеет ничего общего с реальностью. Он и... Он выдвигает требования, заранее понимал, что никто на них не пойдет. Но нет. я сейчас тоже могу потребовать, там сделайте то, сделайте это, а кто-то такой есть, чтобы там на всеми командовать, чтобы нам тут ставить условия. России вот надо понимать, что на России сейчас не имеет союзников в мире. Ни одного. Еще раз подчеркиваю, ни одного союзника у России в мире нет. Прежде чем, как говорится, задираться, надо осмотреться вокруг, посмотреть, а рядом есть с тобой кто-нибудь? Кто тебя хотя бы спину подстрахует? Никого нет. Если не брать там полусумасшедшего Лукашенко, который же не знает, как себя удержать на этом посту, все, в России вообще... Ну вот, тоже такая сказала. сказал, а ДКБ вон. 13 января, чтобы вас, ребята, здесь не было. Собирайте манатки, как говорит наш этот... Да... Совершенно не контролируя себя за министра иностранных дел. Собирайте манатки сваливать. Вот. Вот этот Казахстан. Ему же там тоже ставили условия. И признать э, Крым. И это признать. И то признать. И все признать. Он сказал, "Нет, ребят, 13-го собирайте вещички, чемоданчики. Большое вам спасибо. Вы нам очень помогли. Но, пожалуйста, освободите галер, галерку или там портер. Мы тут как дальше без вас разберемся. Спасибо Назарбаева больше мы не видим. С кланом мы как-нибудь с его справимся. Ну, а дальше мы сами. Спасибо вам большое. Мы очень-очень благодарны. Ну, ну, так. Поэтому, я не знаю, ну, что... Будь ну, он понимал, что никто не пойдет на его требования. Он понимал. Это как вот... Я не знаю, что там с чем сравнивать. Да, там, вот это... Какая-нибудь там капризная принцесса. И то ей подает, и то, но она принцесса. А это когда на место принцессы садится какая-нибудь кухарка, начинает требовать. Это как сумасшедшая, что-то там, может врача вызвать. Ну, примерно так же смотрят и на российское руководство, которое явно выказывает признаки какой-то психопатии, какого-то паранояльного синдрома, оторвано от реальности. Ну, к сожалению. Последняя тема, которую я хотел обсудить, она малозначительная на фоне других масштабных событий, но тем не менее очень знаковая и примечательная. Я имею в виду отъезд Виктора Шендуровича из России. Сегодня он заявил, что возвращаться в Россию он не собирается из-за уголовного дела о клевете в отношении так называемого повара Пригожина, повара Путина Пригожина. Как вы думаете вообще, о чем свидетельствует такая ситуация? Об усилении репрессий о том, что власть потеряла последние тормоза, что она готова уже безумно и бездумно сажать всех подряд, уничтожая последние островки какого-то возможного диалога с гражданским обществом. Ведь Виктор Шандерович при всем том, он не политик, он не борец за власть или против власти. Он просто свободный мыслящий человек, журналист, писатель с великолепным там, чувством юмора, с очень глубоким пониманием ситуации. Да, его характеристики точны, они, конечно, взгляд раздражают Кремль, но он не является каким-то, он не, не посягает, там, не идет в Госдуму, в какие-то региональные парламенты, не выдвигает свою кандидатуру в президенты, не создает партии. Это обычная э, творческая, свободная деятельность, которой Виктор Шендорович занимался всю свою жизнь. да, Мы еще куклы его помним, которые там, когда при ельцинских, в ельцинском времени были возможны, И, конечно, они там были лучшей сатирической передачей в современной России, той современной России 90-х годов. Вот, поэтому совершенно очевидно, он почувствовал реальную угрозу. Мы видим, что сейчас власть совершенно безумно сажает всех подряд. И недаром, например, я был вынужден. Прислушаться к тем предупреждениям, которые мне поступили в момент ареста Дмитрия Гудкова в июне прошлого года. Сказали: Старик, все, что мы для тебя можем сделать, предупредить, забирай семью, забирай детей, у тебя и там есть 7-10 дней максимум. Ну, вот такой предупреждение. как говорится, по дружбе тебя предупреждают, сделать помочь не можем, но вот предупреждаем, что у тебя такой временной лак есть. Дмитрий такое же пришло сообщение примерно там через его источники. Поэтому вот я думаю, что он прекрасно, Виктор Шендерович, почувствовал уровень реальной опасности и решил, что его творческая, писательская, журналистская деятельность будет успешнее за рубежом в условиях свободы и безопасности, нежели если он будет находиться в местах не столь, не столь отдаленных, как у нас принято говорить. Я его абсолютно понимаю, поддерживаю, считаю, что он прав. Я очень многим сейчас, кто еще в России есть и подвергается риску, говорю, что, ребята, думайте о выезде. И, может быть, не думайте, а выезжайте, пока еще есть возможность. И многие мои знакомые, товарищи знают о том, что я так. Я и у Навального в команде слал сигналы, и ему, и его команде, что, ребята, осмотритесь, не надо вот в начале января возвращаться. но хотя бы подождите до весны, разберитесь, что происходит со страной, какая ситуация. Вот. Ну, ребята молодые... Смелые, вот они решили, что Алексей возвращается, и мы когда там год, годовщина его нахождения в темнице будем... Когда его арестовали? Какой день? Не помнишь? Январь. 9, 9, Начало 11, 11, 11, 11, 11 По-моему, чуть ли не сегодня. Вот ровно год назад, мне кажется, было задержано в самолете, прямо снят с рейса через вот этот позорнейший крюк, когда там в другом аэропорте посадили самолет с ним. По-моему, как раз произошло ровно год назад. То есть сегодня такое вот годовщина печального события. Я тоже считал, что ребят очень сильно рискуют. И слал им сигналы, и говорил, и писал даже кое-кому. Ну вот, поэтому Шендерович, видимо, понимает, что за ним тоже придут. За ним тоже придут. Как пришли за многими. Но мне, вот, например, меня заставил выехать из страны старший сын. Да, заставил выехать из страны за мной. Пришли через 40 минут после моего выезда в Домодедово. Через 40 минут пришел наряд полиции меня куда-то достанет. Ну, может быть, я бы отделался там легким испугом, в тот раз там отсидел бы свои там 20, 30, 40 суток, да, может быть, потом бы отпустили, а может и нет, мы не знаем. К сожалению, мы не можем понять уровень маразма, уровень э, вот этого пранояльного синдрома, уровень жестокости, уровень неадекватности политической нашей нынешней власти. Вернее, мы понимаем, что у нее уже нет дна. Дна нет. Ни морали, ни нравственность, ни произвола, ни беспредела. Вот это, вот это же в язык вошло слово исключительно из блатного жаргона. Это вообще не литературное слово «беспредел». Это придумали уголовники, когда ну, вообще «беспредел», да? Творит там опер вот на, на зоне, на хате, там, ну не знаю там как. Я не очень владею этой лексикой. Оттуда пришло слово «мы все понимаем, что такое беспредел». Мы все понимаем, все 145 миллионов – но все понимают, что это означает слово «беспредел». Вот что страшно. Поэтому я что могу сказать, жалко, что такой талантливый, яркий, умный, проницательный, полезный для страны, безусловно, писатель, журналист, как Виктор Шендерович, который я уважаю, он покинул страну, которой он очень нужен. И в то же время события в Казахстане подсказывают там, что наше отсутствие вне России может быть не таким уж долгим, как там сейчас кажется. Ой, но ну это мечта, да, потому что я вот, все время говорю, что у меня, например, отняли страну. И я все время добавляю, что если бы только у меня отняли страну, было бы не страшно. Но когда ее отняли у сотен тысяч и, может быть, даже уже миллионов людей, которые не, не рассчитывают никогда вернуться при Путине в страну, это, конечно, трагедия. Это, ну, может, не трагедия, но драма, тяжелейшая драма для миллионов людей, которые не могут, не хотят, не имеют никакой возможности вернуться в страну для того, чтобы трудиться там, добиваться каких-то успехов, развивать экономику, общественные науки, просто науку, развивать государство, развивать страну. Мы лишены очень многих сотен тысяч и миллионов людей ярких, умных, одаренных, талантливых, профессиональных и так далее. Это огромная демографическая беда страны. Интеллектуальный потенциал, который мы потеряли. Творческий потенциал вот таких ребят, как Виктор Шендерович и так далее. Вот это огромные, уже огромные потери России, которые будут сказываться годами, а может быть десятилетиями. Ну что ж, будем надеяться, что это все-таки будет не десятилетиями длиться, и потеря это хочется. не будет. Очень хочется. Да, светлое Ну а с вами были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, подписывайтесь на канал и до новых встреч.